Привет, любимая. Привет, милый. Как игра? Ники выбил два сингла и дабл. Был бы и трипл, но я споткнулся на второй базе. Вот поэтому я всегда твержу тебя. сглаживай углы. Стана, почему Ники сидит не в своем Потому кресле? что он уже взрослый парень, а не маленький мальчик. Он едет впереди с папой. нет. Я здесь, чтобы предложить тебе чудо. утверждает, что нашла способ воскрешения недавно умерших людей. Мы не наделяем людей без Мы просто даем второй шанс. Много лет назад я причинил кое-кому просто невообразимую боль. Тот человек меня не простил. Я и сам себе не простил. Я хотел попросить маму пригласить тебя. Знаешь что, дружище? Не стоит ее беспокоить, если захочет пригласить. Мы лишь стараемся жить в реалиях 21-го игрока. Церковь нанимает бывших хакеров, которые займутся выискиванием моих и криков. Тебе доверили судить души людей? Прикол, да? Они считают, что возвращение людей к жизни обесценивают саму жизнь. Произошел инцидент. Один из рабочих на стройке начал сталкивать своих коллег со строящегося дома. 17 человек разбились на смерть. Это один из твоих прихожан. Ты был его наставником, Стан? Я работаю в отделе по работе с воскресшими. Против меня ведется расследование? Конечно, нет. Церковь что-то скрывает? Что ты здесь делаешь? Держись не... подальше от моей семьи! Просто объясните мне, что все это значит? Если там что-то есть, я найду. Ты хакнула ФБР? Они следят за вами! А останови их! Они хотят, чтобы я молчал. Кто хочет, чтобы вы молчали? Они здесь. Увидев то, что видели мы, они скажут нам спасибо. Вы все будете нам благодарны. Люблю тебя, пап. А я тебя, сынок. В этом и есть суть чуда, не так ли? Нужно просто верить.